Всем привет, на связи мистер офисер, мы продолжаем играть игрушку Ori and View of the Wisps И в прошлый раз мы остановились вот на этом с вами моменте, где якобы нужно сыграть какую-то мелодию благодаря вот этим колокольчикам И что-то попытались рандомно поиграть, но рандом конечно не сработал И сегодня мы попытаемся все-таки сыграть правильно, дабы открыть нам вот это дерево с умением каким-то. А, ну и что мы делали, собственно, в прошлый раз-то с вами? В прошлый раз мы с вами обследовали вот это местечко, пособирали всякие плюшки на карте в чернильных топях и добили прохождение чернильных топей до 95%. Сейчас мы находимся опять же в чернильных топях, но Вроде как-то тут вот есть вот... Э, да верни ты мне, пожалуйста, на, на то место. Вроде как бы тут тут вот есть какой-то ходик. И якобы от этого ходика мы сможем упасть вниз. Здесь я пока не понимаю, как мы можем открыть вот это местечко. Вот. И как-то так вот. Сейчас нам предстоит Сыграть какую-то песенку, мелодию. А разгадка этой песенки, мелодии, как я понял, находится вот здесь. Потому что ток, как я полагаю, говорит нам вот об вот этих вот камнях. Давайте теперь понимать, что эти камни значат. Итак, первое. Наверное, тут нужно смотреть... Вот, допустим, камушки, да, тут такие, да, у нас. И мы видим, что есть, типа, какие-то вот два низких, два средних и три, получается, высоких. Соответственно, давайте смотреть, что мы видим здесь в колокольчиках. В колокольчиках мы видим следующее, что есть у нас колокольчик, который несит, висит очень низко, по центру он находится. Потом есть, который чуть повыше это справа и еще выше это слева поэтому как бы что мы должны сыграть мелодию на основании вот этой картинки и картинка у нас говорит то что сначала у нас идет самый высокий получается левый дальше идет у нас самый низкий это центр потом идет дважды правый потом левый потом центр и опять у нас идет левый. Итак, левый центр, правый правый, левый центр, левый. Начинаем мы правильно, начинаем мы с левого. А как мы с левого начнем? Вот это, конечно, интересно. Ай, я уже и забыл, как тут прыгать. Так, ладно, сейчас мы... Да, не долетел. Самое сложное это долететь походу. Да что ж такое? Чем он не зацепился-то у меня? Не, не цепляет, не хочет. Левый, центр, правый, правый. Не, не цепляет. Что ж ты будешь делать? А если мы сделаем вот так вот, левый, центр, правый, правый, левый, центр, левый. Как все забренцало у меня. Так, прямиком в норы. Задание обновлено. Найдите артефакт. Бла-бла-бла. В общем, что-то у нас открылось. Но я-то думал, что другое откроется. Открыть врата. Найдите артефакт для тока. А -а -а -а. Мы получим награну, награду в 1000 да? духа. Так, давай ток. Я думаю, мы еще с тобой поговорим. Чирик, проход под лунный норы открыт. Здорово придумано. А, то есть ты нам про то, что там дерево, нифига не расскажешь. Ясно, вот тут очень крутой был звонок для меня, нежданный. Собственно, что мы хотели попробовать-то? Мы хотели попробовать все-таки открыть вон ту дверь. Что-то у нас не получилось ее открыть. Открылся у нас проход вниз. Вот. Ну и как бы, да... Давайте опять же попробуем в обратной последовательности, как я говорил, сделать. То есть, если мы представим все, что у нас тут находится, справа налево. Итак, будет у нас тогда самый высокий колокольчик, это левый, потом центральный, потом снова левый, потом два раза правый, потом центральный. И самый левый. Итак, теперь нам нужно попасть к левому. Отлично попали. Левый. Центральный. Левый. Правый. Правый. Ай! Ай, ай, ай, не попал я. Левый, правый, правый, центральный. Оу, oh, е. Yeah! Спасибо, деревяшка. Так, мне интересно, что это будет за навык. Насколько я помню, у нас в старой предыдущей игрушке Ори, предыдущей части, мы могли летать на перо, на пере кура. Вот, будет ли у нас возможность сейчас такое же умение получить, дать, посмотрим. Поглощаем свет. Так, свет предков, свет духов прошлого. Напитал вас силой, теперь все атаки наносят на 25% больше урона. Что, блин? Ой, да. Не густо, конечно. А я хочу, знать, что сделать? Мы вот это умение какое-то с вами сделали, оно вот пыхает прям. Пых-пых-пых-пых. Давайте попробуем все-таки им воспользоваться. То у нас стоит какое-то тут стандартное. А мы вот будем не клинком духа, а теперь пыхом пытаться кого-нибудь прищелкнуть. Так, тут у нас. Ой. Ага, тут мы потом так якобы будем да, вылетать. Ой. Так, я вот боюсь прям вот как-то вот так вот взять и спрыгнуть. Ой. Нифига этот пых сколько всего берет. По полной пыхает. Так. И тут нифига нигде нету, да? Но за такую возможность пополнить себе и хпшку, и манку, спасибо, разрабы. Бух. Ой. Пока. Не, оно что то как-то, да, классно, но... Спасибо. Но спасибо. Так, теперь у нас тут какие-то хрени, да, которые, типа, всасывают. Что это вообще за фигня? Ох, ё-моё. А как мы тут должны это все делать? Я не понимаю. Хе-хе. Hey, hey, hey. Как мы, мы что принесем, если мы тут ничего не можем сделать? Нет у нас никакого умения. Братямба. Прикольно. Под лунные норы, понимаешь ли. Вот как мне тут странствовать? Я никуда не могу запрыгнуть. Ну, даже если сюда прыгаю, все это максимум, куда я могу. Все. Я понял, что я тут не смогу, к сожалению. К большому сожалению, причем. Так, помимо сохранения, давайте прыгнем отсюда куда-нибудь в другое место. Потому что мы тут не могем. А прыгать мы будем, соответственно, то место, где у нас стоят вот такие вот штукенцы. И да, я посмотрел предыдущие свои... Ролики и увидел что тройной прыжок то был совсем рядом и почему-то я его не замечал замыленный глаз никак иначе так поэтому бежим сюда к твилину то ли осколки то ли улучшения. вот это в осколочках у нас тройной прыжок все Да, я тебя благодарю. Не знаю, что у тебя еще можно взять. Блин, очков, конечно, много. Может, какие-то улучшения, но... Не знаю, магнит. Блин, узнает тоже, но нет. Вот это точно не нужна нам. Магнит. Ну, давайте попробуем, долбанем. Все, это максимальная. Максимальная максимума. Так, теперь нам нужно зайти сюда, здесь поставить тройной прыжок и посмотреть, где у нас тут притягивание, да? Багниты притягиваются сферу с огромного расстояния. 30% меньше урона, уже не актуально, как вы видите, да, эта штука. Давайте уберем, поставим сюда тройной прыжок и... О! Во. Вот это я понимаю. Попрыгун. Так, гром. Ага, руды у нас не хватает еще, да? Так, что мы можем увидеть-то? Увидеть мы можем то, что мы, скорее всего, сейчас уже сможем, знаете, что собрать здесь вот я был ой вот тут я походу не был, да хотя по ощущениям тут типа все раскрыто может быть и был то есть нам скорее всего предстоит сюда сбегать а, куда еще сбегать куда еще сбегать то тут а Тут-то мы не пройдем. Или пройдем мы там. Скорее всего, пройдем. Так, а куда мы еще можем реально сбегать и что-то подобрать? Я думаю, мы можем вернуться вот сюда. Там у нас был интересный момент. Мы не могли допрыгнуть. Все, я думал, надо как-то как прыгать, чтобы допрыгнуть. И теперь вот у нас есть такая возможность. Оп. Мы это сделали. Так, ну открываем карту. Где-то у нас тут еще была одна интересная моки. Найти бы ее. Где-то вот она была. Ах ты гадск твоя. Иди сюда. Вот так тебе. Но. Плываешь, нет, рыбка? Ой, на урон вообще классная вещь получается, да? О-о-о, горликова руда классно я на самом деле не думал что здесь вообще вода есть спасибо не думал что у нас тут есть руда так и есть возможность Блин, как сюда то нам попасть неужели вот через этот ход Я ж, честно не помню куда они не туда отбрасывает Нам вот сюда вот нужно сгонять по-моему тут у нас была нпс на Которая путешествует Которая там что-то рюкзак нужен Что-то подобное было Насколько помню Ну явно не вот здесь вверху Ну конечно давайте попробуем вверх подняться Может быть я что-то подзабыл. Вот но Почему-то у меня в голове Что все-таки туда надо Ладно, тут все понятно, наверное. Ну да. Так, а здесь как у нас? А, здесь все закрыли нам, да? Э, прикольно. Не, ну тут, как я вижу, никого нету. Вот эта бесятина тут была, она исчезла, благодаря нам, просто убежала отсюда зачем-то. Странный это, конечно, момент был. Так, ну, нам получается прыгнуть ниже. Так получается, пробовать, где, а, вот она, да? Я не думал, что ходить в приключения так тяжело. Особенно, когда не во что положить. Ого, какая у тебя большая, большущая сумка. Подаришь? Спасибо огромное. А я тебе тогда подарю свой старый мешочек с травами. Мешочек-то старый, а у травы свежие и свежие. Так, мешочек с травами. Вы нашли новый предмет для задания. Это маленький мешочек источает терпкий запах. Ооо, Мишка... Мишка, мишка, по-любому. Ой. Спасибо, но я пошел, пожалуй, отсюда. А мне нужен мишка. Мишка у нас... Мишка у нас, мишка у нас, мишка у нас где-то типа там. И чтобы туда попасть, нам нужно сходить вниз, да? Угу. Mm -hmm. Ну не вниз вот сюда нам придется сбегать полагаю но я хотел вот сюда сходить поэтому поэтому самый простой путь это вот сюда быстренько телепортнуться побежаться до туда глядишь мы там что то туда урвем еще дать смотреть так ли это прав ли я так, здесь просто по центру пробегаем, спускаемся потом ниже. Вот мы с тобой поменялись местами. Так. Просто в него врезался. Так, ну да, здесь падаем вниз. Любимое нами место. Я думаю, понятно, почему любимая. А здесь тут поплаваем и ничего не найдем, да? Ну да. Странно, конечно. Могло бы быть тут как-то вкусно, но нет. Вкусно здесь не будет. Ой, ой, ой. А где у нас? А еще ниже, да? Оп, вот якобы, А, ну тут все вскрылось у нас, да? Я все понял, это был ложный след. Что ну и такое бывает. И такое бывает. Так, Мишки, как нам по-быстренькому попасть? Попасть мы можем по-быстренькому только, кажется, вот таким макаром, да? Окей. Блин, жалко, конечно, так что мы к тому испытанию еще не готовы вниз туда пробраться. Это очень печалька. Ну ничего, скоро мы здесь нашим друзьям Моки поможем. И все будет чики-пуки. Так. Просите, вы правильно ли я двигаюсь и я думаю что к знает. блин ну что сюда надо вот я честно не помню то ли мишка здесь то ли мишка тут поэтому я иду вверх так понятно о это еще и так долбишь Ай-яй-яй. Так. А здесь, по-моему, если мы поверху... Можем, в принципе, и не поверху пойти. Так, тут мы явно ничего не найдем. Мудрясь я за что-то непонятное зацепляться. Так. Ну зачем ты на меня побежал, а? Ты, ты еще живой? Хочу спросить. Да, вроде здесь мишка у нас. Давайте поговорим с Моки. Все-таки никак не просыпается. Надо что-нибудь покрупнее травинки. то Попробуй еще разок его пощекотать. Блин, неужели тебе что-то надо еще крупнее? А я могу пощекотать его, нет? О-о-о! Не, не дают передать эту траву. Очень странно, конечно. Я думал, что мы сейчас тебе... Поможем, тут какие-то травки нам дали. Ну, я понял. Ладно, я пошел тогда... Куда? Спросите вы, стоит ли сейчас идти? Может, есть смысл телепортнуться, что мы и сделаем? Давайте телепортнемся и пойдем вот в эту, в эту часть. Но игра просто не оставляет ничего. Потому что в другое место... А, -а, -а еще можем сюда, да, сходитесь. Там, по песок нам не дает. Песочек там, По-моему, еще что-то было скрыто, я никак не мог пробраться, но что-то не видать, совсем не видать это место. Эх, обидка, обидка, здесь вот, конечно, тоже, тоже непонятно, но хотя непонятно можно попробовать тут, конечно подлететь вверх благодаря там пернатом которые тут находятся и забрать вот этот опыт но я пока не представляю зачем он мне нужен когда в принципе все что мне нужно я забрал давайте сюда сходим попробуем вот эту штуку забрать опять же я не представляю зачем она мне нужна но заберу и потом уже направлюсь все-таки туда куда мне указывает игруля так, ага. Сразу не туда пошли. И я хо, -хо. Привет. А, может быть мы с тобой поговорим? Я не могу, что я вырву свой желудь. Кто-нибудь шахтеров сможет помочь. Нет, тут мы видим тоже, что... Фигушки... Кстати, прыгать стало намного удобнее. Вот в таком вот что что с ним? Вот так колбасит? Стали все понятно. И здесь мы не можем. Хотя, давайте попробуем здесь попрыгать. Сейчас глядишь мы и выше сможем запрыгнуть, да? А, ну опять же. Нифига, да? Так. То есть вот эта фигня нас якобы должна подбросить выше, да? Давайте пробовать. Отлично попробовал. Ай-яй-яй-яй не долетел. Блин, ну что такое? Значит. О-о-о-о! Почти. Почти был успех. Так. Классно. Так, теперь мы пробуем. Не. Не получается. А если тут мы как-нибудь... Нет, тоже, да? Не, бесполезно. Как-то ему надо подпрыгнуть так, чтобы... Подлететь туда. А туда нам подлететь нужно, чтобы подняться вверх. Может быть, я не так думаю? О, а если мы... Если мы... Нифига, не мы. Ой. так, и сюда мы прыгнем, мы попадем к Тали, да? Ай-яй-яй, я не долетаю я. Типа ветка, но по факту никакой ветки. Судя по всему, мы должны вот здесь вот вверх пробраться и оттуда попасть туда. Но... Как мы здесь проберемся вверх, я пока не понимаю. А, мы должны нагреть свою попу, и тогда у нас все получится, да? Давай, какие у тебя там навыки появились? Усиленное пламя. Ваше пламя полагаю, все враги забираются. О, подводное дыхание. Вы можете дышать под водой ого -хо, хо вот что мне надо было. Дружище, спасибо тебе. Наконец-то, наконец-то. Есть, конечно, возможность тут звезда духов. Вы бросаете вперед звезду, она возвращается к вам. Потом ее типа улучшить. Еще какой-то турель типа. И там типа супер пупер турель будет. Но даже не знаю, надо ли это все нам сильное пламя ну не знаю давайте посчитаем сколько это все это пойдет значит у нас уйдет где-то 1600 и еще 1603 200 то есть у нас по факту не хватает сделать чтобы сделать ну, блин, не знаю извини Офер, но не твои как и шмаки покачат не особо нужны Ой. Так, тут что у нас? Тут только вниз. Только вниз и еще раз вниз. А это что? Ну, давайте поговорим. Хотя, что тут понятно, он там, скажет. Этот воршливый птиц сказал, что все моки благодарны тебе за помощь. Видно, лопоухость не мешает тебе заводить друзей. Ну, ничего хорошего я не услышал, на самом деле. Давайте все-таки пойдем дальше. Уйдите нафиг. Прошу вас я. Ой-ой-ой. Давай, стреляй уже. Очень нужна твоя стрельба была тут. Так, тут... А, тут я раньше что-то брал. А сейчас мне это ничего не надо. Так, тихий лес. Вот он. Вот он он. Самый тихий лес. Давай, что ты нам скажешь? Видно, для этих краев еще есть надежда дитя. Смотрю на тебя и думаю, вдруг прошлое это будущее. На смену угасанию приходит новая жизнь. Ну, как бы ничего хорошего ты мне такого не говоришь, поэтому... Опа! Мельница проснулась, вода стова чистая. Мельница живет. Вода бежит. Теперь можно рыбачить и плавать тоже. Но это, по-моему, было. Ага. Но теперь у нас есть супер-пупер-умение. Мы водяные. А это значит, что... Что... Рыбки нам тоже, наверное, не страшны, да? Так... А вот ты нету рыбки. Давай иди сюда. Я тут. Привет. О, тебя глючит. Тебя глючит. Я глючит, но ты сможешь. Так, а здесь у нас. о о о о, о, -о, -о. Вот это да. А тут как нам туда попасть? с ним я не не долетаю что сори <смех> вот это прикол но что-то нам не дает туда пробраться не знаю тут может какой-то этот полет должен быть я не понимаю но да пока мы почему-то не могем. просто никак не могу как бы я ни прыгал можно конечно еще тут пару тройку времени провести ай но не получается вот понимаете не получается о, получилось! Уху! А вот это классно было. Все-таки получилось. Я рад. Очень рад. Такому повороту событий. Все-таки я могу. И мне нравится плавать под водой. Совсем не надо никакое там дыхание. Так, есть тут сохранька? Да, есть сохранька. Пульк. Ах ты ж, коза. дереза. Давай, постреляй. Ага, фигушки типа. Ой, ой, ой, ой, какие они, ой, горликова руда, у Уу, а это я знаю, что он мне говорит. Тут говорит, что тут у нас ничего нету, а, аккуратней. Хе-хе-хе, <смит> <смит> <смит> вот это повезло, так повезло. Так, ну что, давайте под конец тогда, мы все-таки не пойдем туда дальше, а мы быстренько с вами вернемся вот сюда и сделаем домики для моки и возможно эти домики нам в следующий раз помогут подняться повыше ну что ты готов дружище я вот тебе гром принес и надежда есть может все-таки наладиться, тогда придется рассказать остальным давай горликова руда есть о, расчистка входа в пещеру. Такое ощущение, что вход в пещеру вот-вот обвалится. Когда мы, горлики, бежали в шахты, пришлось научиться рыть в тоннели. Если доводишь руду, я все починю. Блин, тут какая-то есть расчистка входа в пещеру. Тех. Какую пещеру? Что за... Что за пещера? Мне пещера больше как-то интересно, чем моки, блин. Блин, давайте. Чистим пещеру. Отлично, прямо сейчас и начну. Как бы это не песок, а? Ну давай, начинай. Оба, а это что за пещера? Это что за пещера? Теперь-то в пещере безопасно. Я, во всяком случае, у входа внутри надо быть начеку. Не хочешь помочь? Да, посмотрим. Короче, прикольно. Прикольно. А что за пещера? Я пока не понимаю. Про что вам говорю? Где эта пещера? Блин. Это интересно. Это очень интересно. У нас есть вот тут места. Интересные места. А где пещера, я не понимаю. Чё-то он чистил сбоку где-то. Интересно, конечно. Да, ну давайте ради интереса спустимся вниз. Посмотрим, может там песочка не стало. Не уверен, конечно, я в этом, но... Давайте глядеть. Чернильный топ-96, родниковые поля. Да... Давай, давай, быстренько глянем. Ори. Не, песок остался. Чем-то там. Пещера? Это это пещера? О -о, о о Ну что ж. В следующий раз мы тогда с вами идем в пещеру. Все? Заметано. А с вами был Офисерк, всем огромное спасибо за внимание, и всем пока, до новых встреч, ребята.